Эта вот скалами просто вообще поражает, как она еще стоит. О, качелька есть, шикардос, шикардос. Тропинка сюда есть, значит сюда ходят, что-то смотрят, что тут, значит, есть интересненького. Всем привет! Сегодня воскресенье, погода отличная. Я сегодня иду на семь братьев. Приехал вот уже на той точку высадки, так сказать, где машину оставлю. Тут машины уже куча, еще подъезжают. Вот В основном люди сейчас уходят туда вот по дороге. Ну и туда можно на внедорожнике еще проехать. Я иду по садам. Все, сейчас соберу вещи, машину поставлю здесь. Подумаю, может еще перепаркую, но навряд ли никуда уже поставить. Так, вот в основном народ уходит вот по этой дороге. Туда через лес идут. Ну и на, на внедорожниках тоже тут же проезжают. Я пойду по садам. Все, гонка пушка остается тут. Я пойду по садам, потому что там будут два интересных места, которые я хочу тоже показать, через которые хочу пройти. А, три сестры. Ну и еще один скальный выход. Малоизвестный, но интересный. Вот. Если идти по той дороге через лес, то приходишь сразу же к семи братьям. Вот я пойду здесь через сады. Кстати, вот, по идее, можно было дальше по садам проехать, но почему не поехал, потому что здесь вот вон, активно варят ворота, их уже который раз тут делают, замок вешают и все остальное. Короче, проще машину там оставить. Нужно, конечно, если на машине, можно дальше гораздо проехать, там есть еще одна площадка, так сказать, накопительная, но садоводы туда не пускают. Сейчас они там ворота эти доварят, замочек повешивают и все. Вот такие дела, так что иду пешочком прогуляюсь. Сегодня погодка отличная, два выходных подряд, был какой-то сумрак, снег постоянно. Сейчас вообще норм, красота, тепло. Продолжаю идти по садам. В общем, сейчас одна особенность здесь, если кто пойдет. Там есть собаки. Вот как раз, где я показывал, варят ворота. Чуть дальше проходишь. Там уже три собаки хозяева держат. Раньше была там одна. Сейчас уже три. И одна из них кинулась. Так что Нину жулькнула немножко. В общем, неприятно, но, скорее всего по садам ходить не рекомендую. Теперь уже... Здесь вот, кстати, я не проходил линия. Ну, в общем, участки проходят вот здесь вот рядышком. Здесь вот я решил посмотреть, что тут интересного есть. Ну, видимо, ничего нету Вот, а так... Двигаюсь сейчас дальше. И там уже не, ну, недалеко от трех сестер будет интересный скальный выход. А вот тут кто-то какой-то балаган строил. Ну вообще, конечно, люди отчаянные. Как сюда забираться еще, стройматериал возить. Вот. В общем, кто пешком, лучше все-таки теперь уже через лес ходить. Или с собой тащить мясо. Ну, такие дела. Вот еще одна площадочка, докуда обычно раньше... На машинах доезжали, тут парковались. Ну, можно дальше проехать, но там уже такое. На внедорожниках тут тоже есть пруд пожарный. Вот, ну садисты сюда теперь людей не пускают. Нельзя, говорят, вам тут находиться. Заборы, всякие ворота вешают. Вот, ну и ладно. В общем, иду дальше, продолжаю полыбки. Сейчас, вот по-моему, вот этот пригорок, дальше уже там где-то вправо будет уже. Начнется уже интересненькое. Вот я сейчас поднялся от этого прудика. Вот он тут, на пригорок, на этот. Вот. Ну, дорога прямо уходит. Все, туда уже вот это на, на три сестры, этот там на семь братьев. А вот сюда, если пройти, вот здесь вот есть интересный скальный выход. Что-то, кстати, кстати, вон там, вон, виднеется какая-то Белая скала. Или что там такое? Камеры сегодня с зумом нету, не посмотришь. В общем, решил я на нее больше не снимать. Качество не очень. Да и большая она с собой сказать. Да, вот она. Это небольшая грядка. Народ сюда не ходит. Так, где тут? Где-то тут вот. Вот, похоже, тропиночка. Все-таки кто-то сюда когда-то ходит. Сейчас пройдем. Вот такая стенка. Причем характерно, что она ровная и имеет такой угол интересный вот такая вот хочется вот там пройти где снега нет но из-за наклона стены не получится Хотя вот там вот уже получится. Сейчас туда пройду. Вот. Здесь уже можно идти. Вот такой вот наклон у нее. И там дальше еще. Здесь есть закуточек. Там стоял идол. Все, его уже нету. И вон тот вот камушек наверху очень интересно лежит сейчас мы к нему поднимемся посмотрим ну вот такая вот стеночка даже не стеночка такой скальный выступ с ровными такими стенками тремя и там вот четвертая в самом конце но она уже ее плохо видно Вон ниже еще один камушек лежит но не особо он интересный ладно сейчас обхожу и наверх Так, сейчас бы еще как-нибудь безопасно туда залезть наверх. Где-то. Прошлый раз я вот здесь где-то залезал. получилось вот этот камушек тоже под ним такие полости просвечивают блин где залезет где-то я раньше собирался Можно вообще сразу же с дороги, по идее, сюда зайти. Но я хотел вот снизу там как раз ту стенку показать. Вот еще камушек лежит. Интересен вот этот. Он лежит на трех точках, по-моему. Это вот раз, два, три. Или четыре там, он, наверное, еще тоже. Вот такое место интересно. Вот а внизу это ниша. Здесь вот стоял идол. Ну как бы такое бревнышко, наверху там лицо было вырезано. Вот ну, такое место. Ну, в общем, сейчас все, иду дальше. И под дорога уже на 33 сестры уходит. Сейчас еще пару фоточек сделаю. Я забрался сейчас на этот камень. Он не считается, я уже попробовал. Сады. Вот оттуда я пришел. Тут водоемчик с парковкой. Нет, вот. А там вот я все рассматриваю. Вот здесь вот. Какая-то белый выход такой из леса. Предполагаю, что там скалы какие-то. В общем, сейчас схожу на 7 братьев и на обратном пути, наверное, туда еще схожу. Может быть, нет, может быть, это и не точно, но хочется мне туда сходить, посмотреть, что это такое. Вот, так, ладно, все, спускаюсь вниз. Все, и вот сейчас сюда пойду по тропинке и на три сестры. Место интересное, если пойдете все-таки через сады. Ну или на, трёх, на три сестры пойдете, если с семи братьев. Если не лень будет сюда зайти. Там вот с той стороны, где стеночка. Прикольные фотки можно поделать. Маленький камушек тоже. Вот он явно оттуда катился. Вот они все. Здесь вот скорее всего был еще... Верхушечка и вот эти товарищи оттуда бахнулись. И вот этот тоже. Ну все, иду на три сестры. Красота снега еще немного. Так, так, так, где, где, где пройти? Здесь, наверное, пойду. Все, вот дорога уходит в лес. На три сестры. А так грядка, кстати, вот она, вот ее видно. Вот она идет. Летом ее не видно будет. Просто все листвой закрыто. А зимой хорошо видно. Ну и вот я все, все смотрю, вот это вот белое пятнышко меня интересует. Тоже там какая-то скала похожа. Ну жалко камеру зумом не взял. Так бы посмотрел, поразглядывал. Теперь уже точно хочется туда сходить. Точно хочется. Ладно, если будет время сегодня, схожу. Сейчас надо тогда ускориться тут все. По-быренькому посмотреть, поснимать. Все, вот три сестры уже вижу сквозь деревья, все рядышком. Едеть не слышно. Там где-то с той стороны раньше был лагерь. Место там для стоянки. Кострич там сидела. Так, вот такой вот выступ с кармой. Интересный такой закуток. Там, там есть люди где-то. Слышу. Место интересно. Тут такой закуточек. Палатку можно поставить. Нормальный навес. Тут, кстати, по-моему... А, ну да, вот как раз тренируется альпинист. Прикольно, скала подсвечена. Здравствуйте! Но я тогда наверх не полезу, думал, залезть наверх, не буду мешать, пускай Папа. люди тренируются. Сейчас тогда дрон запущу, облет сделаю небольшой. И дальше на 7 братьев. Здесь вот еще такая расщелина прикольная. Ну, все и дальше получается уже нет ничего три сестры, потому что видимо первая скала вторая, ну и вот это вот, третья ну такие дела так сейчас я тогда не знаю даже тут все в деревья хотел как дрон хочется запустить как-то пролет сделать сегодня ветра нет так, где бы его стартануть-то? полетал все сейчас иду на 7 братьев блин скала интересная конечно очень хотела все-таки наверх забраться но не стал потому что там ребята тренируются чтобы сверху снег не летел вот ветра сегодня нет это вообще шикарно полетать можно сейчас на 7 братьев по быренькому вот сейчас там тоже полетаю все-таки хочется мне вот кто из скале попробовать сходить не знаю посмотрю получится получится в общем, что-то я неправильно пошел, зря на лепку вернулся, там же с трех сестер если что, есть тропинка на семь братьев, в общем, через лес. Я что-то спустился сюда на лепку, ну ладно, тут тоже вот нормально можно пройти. Все высматриваю, иду, где еще какие-нибудь скалы, может, выглянуть Летом плохо видно через ну, из-за листвы, а зимой как раз это все проглядывается хорошо. Кстати, вот там вот вижу, вон там вот вдалеке тоже гребень какой-то торчит. Да тут, похоже, вообще везде есть какие-то интересные камушки. Вообще надо летом, наверное, будет на велике тут проехаться по этой лепке. Поискать. Вот я иду с лепки, вон видно провода. А это вот тропинка выходит от трех сестер. Можно было мне по ней пройти. А не уходить на улыбку. Ну ладно. Так, вот дорога на 7 братьев. Сейчас уже все в горочку уже пойдет подниматься и, и, и уже все, уже придем. Здесь вот такой вот закуточек интересный. Вообще люблю такие места прикольные. Костерчик можно пожечь. Тут что-нибудь посидеть, от дождя даже спрятаться. Вот так вот. Куртяк, крутяк. Что там дальше? А Ничего, все. Вот, все, иду дальше. Все, еще сейчас, не знаю, сколько там, ну, блин, минут 10, наверное, еще и притул уже. Все, подхожу уже к семи братьям. Вон они проглядываются. Что-то какая-то подозрительная тишина. Не чувствуется дыма, не слышно голосов и альпинистов я не вижу. Не может быть, что тут никого не было.